Всем Серьезно, ребята, и спустя 3 месяца я решил снять ролик, да, Чего? по блоком, да, вы набрали как бы 6 лайков под роликом, ну, я там комментарий оставлял, да, то, что, как бы, будет 6 лайков, будет ролик, как бы, набрали 6 лайков, и, да, вот такой вот, мест я сделал да прикольные добавил новые моды ну и в принципе ладно давайте начнем у меня вот эта территория есть вот такая вот но ну, она не то что большая но такая нормальная я думаю средненькая вот эти вещи я брать сейчас не могу я их буду брать только тогда когда я сломаю хотя бы полстага лаки блоков да давайте я вот это заберу хорошо так у меня сейчас скорость уже нету давайте я уберу вот это и сразу же я покушаю. Да. Э, давайте, в принципе, начнем. У меня стоит Хара. Да. Э, не знаю, как получится. Я тут сердечки не добавлял. То есть у меня будет э, 22, 22 жизни. Сейчас я тут попробую посмотреть. 22 жизни. Давайте вот сюда где-нибудь поставлю эту штучку. Э, можно ее даже изменить. Знаете вот это, все, окей. Я давненько уже с модами не играл, если честно, вот как раз месяц два, месяца три, то есть я вообще ими не интересовался никак. То есть максимум моды для пвп, но это уже можно сказать другая история. Ну ладно, подождите, у меня что магнит включим? Я вот его отключу. Э -э так, вот так вот делаю. У меня сразу далась крутая кирка. Она же золотая, да? Железная, да, жесткая. Хорошо. Теперь я смогу ломать всякие изумруды, да. Главная цель как бы добиться, ну, сломать все эти лаки-блоки, да, ну и эмеральдовую броню получить, да. Изумрудную. Ч-то мало чего выпадает, это не мои почему-то выпадают, я не знаю почему. Я тут свою текстуру сделал. Вот эту. Да почему не ставится? Подождите. <гас> Капец. Блин, я забыл геймгулы и поставить. Стой, стой, стой, стой, стой. Вот это я сделаю, а теперь напишу килл. Я что-то забыл про это совсем, да. Ну ладно. Хорошо. Так, у меня есть куча тахтов. они мне прям так пригодятся сразу, видно, да. вообще, пригодятся, да. Да-да-да, конечно, ладно. Так, это выкидываю. Я уже сломал неплохое количество лаки-блоков. Не знаю, насколько ролика получится, но... Фиг его знает, да. Мод здесь хаткорный, да. Будет, наверное, пожестче, чем в прошлом видео, да. Так, ты издеваешься, да? Я как бы ну, не нубик в Майнкрафте, поэтому до свидания, да. Я тут думал то, что за пять алмазов, блин, мертвый куз, блин, куплю. Ну, ладно, так. Э... Это был. Это листва Бэдрок. Окей, хорошо. Э, так, опыт. Ну, блин, сейчас такое выпадает, ничего интересного особо не выпадает сейчас. Поэтому я лучше сделаю вот так вот, чтобы было поинтересней. Э, так, вот так вот сделаю, у меня тут какое-то сообщение. Э, хорошо, вот это я сразу все сломаю и заберу вот эти вещи. Да, так, ну, достаточно неплохо, о, хорошая зелька есть уже. Э, если какой-нибудь босс вдруг проявится, да, что-нибудь Жесткое будет, то можно выпить хорошо, пока что мне еды нету, мне не дается, да, хотя уже немножко есть, да, можно ее скрафтить, потом могу, да. Также есть э, зельки плохие, их на себя бахну, ну и буду пока что вот так вот как-то что-то делать, да. В принципе, логично. Хорошо, пока что вообще о, так это хорошо. Что срывается? А! Нихрена себе, а что это было сейчас? Я что-то не понял немножко, да. Так, ну окей. А! Блин, это плохо, что он меня ударил, если честно. Так, что? Э -э -э что? Я не понимаю, что происходит? Почему здесь взрыва? What the fuck? Нифига себе-ка! И золото! Это топово, да, сразу видно. Блин, опять срывается все тут жестко просто, да. У меня есть модные эмиральдовая броню, кстати, да. Я уже про эмиральды говорил сегодня, да, про изумруды. Тут, я думаю, ссылку на сбоку я оставлю в описании, хотя я сейчас вообще ничего в описании оставляю, потому что я просто стараюсь быстро э, выложить свою... Не выложить, а выложить ролик пытаюсь, да. Просто сразу же выложить и забить на все, да? Ну, я сегодня так делать не буду, я, наверное, выложу запавку. What the fuck? А -а -а! Вы посмотрите на это, я даже убежать не успел. Офигеть! Фу, хорошо, что они хотя бы гоят. А по-моему, гиганты не должны гоять. Зачем я это сказал? Я просто поплопную. Окей, okay, блин, меня какой-то босс подкидывает, блин, ну капец, мне кажется, я сейчас все лаки-блоки так сломаю. Я думаю, я сейчас добавлю еще лаки блока потому что как-то быстро За что, да. Давайте тут, короче, все Раскидай, хватит меня подкидывать. Хватит меня подкидывать, у меня уже тут кровью стекают. Э -э рыба. Она не собирается, меня тут уже подлагивает. Начинают все. первые лаги, так сказать. Да? <свистит> блин. Нормально я в тебя не смотрел. А хотя нет, я тебя смотрел. Так, тактика топовая, <roasted laugh>, да. Так, я покушаю. Так, но ну, на меня не ответится особо. А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Что? Да ну почему так лагает? Подождите. Вот Вот это было опасно, конечно. Так. Э о. Да, блин, ну что за меня убило. Супер. Тут еще два лаки блока, один удачный, один неудачный. Я думаю, когда я их поставил, это не считается. хотя нет, это считается. Я уже забыл. Видите, я уже я... давненько с модами не играл. Поэтому скоро будет летсплей. Ну нахер. Ладно, так. Хорошо. Ну, думаю, выпуск получится такой себе, конечно, но. Хоть что-то, да. Нет, нет, нет, нет, нет, только не бум, нет, бум, блин, сейчас будет, сейчас взорвется все. У меня видите какие же лаги, то есть такой трэш происходит, уже такие лаги. Давайте я поясовку поменьше сделаю, потому что, ну, чтобы, ну да, получше стало, да. Немного получше Так, В смысле, а ты что такой злой, алло, я тебя даже не трогал. Что за наркоман, Галем? Ты что, наркоман, что ли? Хороший вопрос нет, ну давайте мы их забьем, я не знаю, забьем. Они же ко мне не лезут, чё я их не лезу. Но всё нормально. Оно вскрывается, что ли, не понимаю. Мега-боб. все А, нет! Нет, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Опять эти зомби долбаны, нет. О, боже мой. Вы на это посмотрите, просто вот на это посмотрите, что происходит. Даже звуки не все прогружаются. Эти зомби... Лаки создают. Да, я уже все лаки-блоки. какие все, я поставил их. Ну-ка дали пройти быстро. Я их буду блин, поднимать. Да, идите за мной, блин. Ааа. Да дайте мне лаки-блоки сломать. Блин, ну мне кажется, это все. Это жесть. Давайте я сделаю вот так вот. Я думаю, то что никто ничего, ну, плохого типа не скажет, потому что, блин, ну, лагает. Мне говорят, блоки надо. Все, не лагает, нормально. Зомби просто, я на лаге создаю, они просто мешаются. Они <соспит> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Блин, да, даже... так все. Железные галима, они охренели. Все, я пошел их, короче, убивать. А что такой громкий звук, Алё? Что такой громкий звук? У меня правда наушники. Да, блин, задолбали. Что они мне своего раза убивают, а? А, -а, -а, а? Блин, я забываю, я забываю про удочку что она здесь э, притягивает да <laughs> притягивает людей окей так о лаки блок а что мне это дало так по-моему я интересно я уже не помню я говорил про текстуру то что я текстуру сам рисовал потому что ну такие лаки Блоков вы не найдете с этой же текстурой потому что я ее сам делал и ссылка на этот мод будет в описании может быть и на всю сборку да по звуку я говорил, ладно, блин, как просто трэш какой-то происходит, если честно. Я даже не знаю, ну, давайте, не знаю, закончим какой-то такой себе выпуск получился. Заранее, извиняюсь, за, ну, за такой вот скучный, наверное, выпуск, ну ладно. Так, еще локи, блоки. Нихера себе, что так, что так, блин... Я сам себя взорвал? Нормально? Или я не взорвал? Убил там сам себя? Какой-то странный человек, когда сам себя убивают. Э, ладно, так, давайте я телепортну сюда. Э, вот, окей. Э, хорошо, да. Так, хорошо, хорошо. Динамит. Опять этот динамит. Да почему во всех видео с лаки-блоками, а именно целых три получается, да? У меня происходит... Взрывы, какие-то бомбы взрываются, я не знаю, что за трэш, да, так, ой, скелет, здорово, так, я тебя убью, сейчас попробую убить, так, все, ну, блин, ну, я думаю, на этом все. заранее я извиняюсь, заранее я извиняюсь перед тем, то, что, ну, такой вот нудный ролик получился, вот, хотя бы какая-то броня стала появляться, но это уже был последний лаки блок. Вау, нифига себе! Так, О, давай! Все, у него там броня была. Все, всем спасибо. Пока-пока, э -э, ребята, и увидимся в следующем видео. Все, всем спасибо. Да блин, где... О, блин! Почему постоянно, когда я заканчиваю, блин, ну что за трэш? Почему везде эти лаки блоки? Офигеть! Офигеть! люди, все, миссия выполнена. Сейчас можно заканчивать просто весело, потому что я сделал суть ролика был в том, чтобы я сделал изумрудную броню. Все, я ее делаю. Охренеть! просто супер, просто офигенно. Я не знаю, как, что еще сказать, но это просто офигенно. Давайте я ее сделаю, пока меня там не убили. Да, слайм пытается убить. Так, все. Надеваю броню, это снимаю, это надеваю. И, ребята, все, у меня есть эта броня. Поэтому, все, я выполнил цель-цей. Да, цель видео. Сломал все лаки-блоки. Получил замудную броню. Она еще дает эффект прогучества, защита и скорость. Сила она не дает. Я ее выпил просто, да. Всем спасибо, ребята. Всем пока-пока. Да, эпичный момент. Всем пока.